Всем привет! Сегодня я совершу небольшое путешествие на самолете в город Красноярск, чтобы купить другой автомобиль. А какой автомобиль будет, вы увидите немного позже. Погнали, объявили регистрацию, отдаю ключи. Да, провожающим меня. Держите, багаж. Да, чтобы не забыть все тут нужные вещи. Про вас с собой взял. Паспорт, камеру не забыл. Ну, вот, аэровокзал, аэропорт имени БВ Волынова. Все, прошел регистрацию, получил посадочный талон. И в 20.00. Ну что, на взлет? Дави на газ, на газ. Газ тормоз. Две педали, все просто как в машине, на автомате, газ, тормоз, полетели руль, кстати, чем-то напоминает старую силовскую эмблему, смотри а, тулы, нет, это перевернутая видишь он, кстати, неправильный, но нас 180 градусов надо перевернуть а -а -а. вот, вот так Точно. летели, короче, кверх ногами, чуть как там давление, за там горючее есть еще, нет? Так, идем на посадку да. Первая скорость Все, открыли двери Выхожу из зала ожидания К автобусу, который доставляет пассажиров к самолету Посадка. Здравствуйте. Здравствуйте. А место какое? 17F. Ага, спасибо. Короче, билет. 3000 стоит. Но ну, кузнец в Красноярске. Командир Фонди Приветствую вас на борту самолета АТ 72. Дополняющий наш полет будет проходить на высоте 6000 метров. Время в пути составит 1 час 20 минут. Через 10 минут полетим. Смотрите, тайга вся еще в снегу. Очень много снега в тайге. Ой, совершили посадку, наконец-то. Аэропорт Красноярск. Да, намного лучше, чем наш. Ни разу я здесь не был Машину я приобрел Заодно, смотрите, заехал, купил магнитики Вот Красноярск И еще один Сосновоборск Ну, машину покажу, когда приеду в Новокузнецк Помою ее И уже покажу, что за автомобиль будет Ну вот, время 5 часов утра Забрал я машину Выезжаю из города Сосновоборск В сторону Новокузнецка. Время в пути займет где-то приблизительно 9-10 часов В зависимости от дорожной ситуации Сейчас проезжай по мосту через реку Енисей Смотрите, сегодня 29 мая А в Красноярском крае снег идет Небольшой такой, но идет с них. Вот погода у нас в Сибири. Проехал я на автомобиле уже 120 километров. Ну что сказать, управление очень хорошее. Машина очень хорошо держит дорогу. Это правый руль. Настоящий, чистокровный, породистый японец. Коробку у нее классический пятиступый автомат. Сейчас заехал в Ачинск, вернее не в Ачинск, а навигатор ведет по объездной дороге Проверю ее, посмотрю, что за дорога. До этого мы на нашей старенькой ВАЗ-2115 ездили на озеро Шира Тогда мы ехали через сам Ачинск. Там дорога была не очень. Кое-где подразбитая. Вот сейчас посмотрю, проверю, что здесь за дорога через такая. Гитинги. Смотрите, как дорога вдаль уходит там горы зеленые, открытое пространство, погода разгулялась, солнечный день такой. В общем классно, я еду наслаждаюсь дорогой. Тормознулся я перекусить. Тетя Галя собрала мне забутовочку, заезжал я к нашим родственникам в Красноярск. Зашел сейчас в кафе, купил кофе, ну и небольшой перекус с сосисками. Тетя Галя, спасибо. Остановка здесь Боготол называется. 250 километров я проехал, осталось еще 520, ну, сейчас выйду покажу, сейчас основательно перекушу, наверное уже до дома, не буду больше тормозиться, время чтобы не терять, остановился, заехал, ну тут такая кафе, заправка, отель, мотель, купил кофе, стаканчик кофе 60 рублей стоит, кофе с кофе машины вкусные, сейчас маленько отдохну, кофе попью, и поеду опять в дорогу Остановка Боготол Остановился, взял кофе Вот в этом придорожном кафе Тут заправка есть Ну ничего особенного Обыкновенная придорожная забегаловка Проехал 550 километров Сейчас еду в городе Кемерово Осталось мне до дома Доехать, 260 километров всего Ну, уже, честно говоря, подустал Как бы комфортной машины не была Все равно устаешь Ладно, буду добираться Теперь уже увидимся в Новокузнецке Ну вот и приехал я в Новокузнецк Расстояние от Сосново-Борска Получилось где-то 770 километров Смотрите, если кто не знает Можно к нам в Роженекидовский район Срезать дорогу от бывшего тойотовского салона По кольцу проезжаешь, по виадуку Разворачиваешься и в обратную сторону Едешь, поворачиваешь направо Получается минус 20 километров Не надо будет ехать по городу через Куйбышево Ну и в общем через центр Минуя все, все пробки, все светофоры В общем, все, я приехал Дальше помою машину и покажу Ну вот и пригнал я в Кузнецк Вот этот автомобиль кто не знает это honda stream второго поколения кузов у него называется compact вен но для меня это просто большой хороший семейный универсал наша старая потрепанная колымага нам всегда в ней было мало места багажника нам в ней постоянно не хватает куда-то выехать семьей на природу багажник забиваем полный даже и не вмещается вещи, ложим в салон, в ноги, собаку нашу вещами заваливаем А здесь, посмотрите, какой багажник Кстати сказать, он еще и семиместный Мы уже его проверили в таком количестве пассажиров Ну, особо много про него говорить не буду Про такой автомобиль на ютубе полно обзоров Скажу единственное, что у него, у этого автомобиля двигатели э, Славятся своей надежностью Которые выхаживают, судя по отзывам владельцев на дроме и на драйве До 400 тысяч Причем он работает еще в паре с классическим пятиступом автоматом Конечно, во всех отношениях выигрывает Прежний хозяин нам сделал такой шикарный подгон Новые летние японские шины Перебрал подвеску, поставил 4 новых стойки Найти автомобиль на рынке в таком шикарном состоянии очень трудно, потому что владелец следил за этим автомобилем. Классная машина, нам нравится. Единственная подвеска немного низкая по сравнению с нашей, потому что наше ведро, оно стоит на проставках. Вон они. Короче, кому понравилось видео, заходите на наш канал, Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Всем пока!